Всем привет, друзья! Я довольно-таки часто покупаю товары в интернете, а именно на различных маркетплейсах и совсем недавно я зашел на Valberis посмотреть, какие новинки вышли и наткнулся на такой видеорегистратор от компании CarLink. Если честно, я даже не слышал о такой компании. Оказывается, что они вышли на рынок совсем недавно и у них есть своя линейка видеорегистраторов, от бюджетных до дорогих. Соответственно, мне стало интересно, я решил заказать э, самую бюджетную модель, чтобы познакомиться вообще с э, данной компанией и посмотреть, что они э, для нас, так сказать, подготовили, что предлагают. Смотрите, друзья, э, заказал я себе, как я и говорил, бюджетную модель. Э, на коробке написано CarLink и модель RS-A50. И давайте, друзья, э, посмотрим на этот видеорегистратор поближе, э, посмотрим, что входит в комплектацию. Также ознакомимся с его характеристиками и посмотрим примеры видеороликов дневной и ночной съемки. Ну и давайте начнем с самой коробки. На верхней части мы видим логотип компании CarLink. Также, друзья, по бокам, как мы все привыкли видеть, нету никаких технических характеристик данного видеорегистратора. На задней части тоже, естественно, мы не видим ничего. А сбоку видим наклейку названия модели RS-A50. Ну и давайте откроем, посмотрим, что у нас по комплектации. Сам видеорегистратор, провод питания на 3,5 метра и крепление присоска. Ну и, конечно же, друзья, в комплекте есть инструкция, но кому это интересно. Итак, давайте пока регистратор отложим в сторону, начнем э, с э, провода питания. Смотрите, здесь мы видим штекер с гнездом для того, чтобы подключить сюда еще какое-то зарядное устройство для зарядки ваших гаджетов провод как я и говорил длиной три с половиной метра но смотрите друзья есть такая особенность здесь у нас штекер питания такой нестандартный то есть не там мини usb не микро usb не Type C, а именно вот такого вот формата я к сожалению не знаю как он называется но так я помню, что у меня какие-то устройства были, э, там, блоки питания были вот как раз таким штекером. Вот. Ну, ладно, суть не в этом, как бы. А, и, кстати, здесь вот есть крышка. На ней написано 12 вольт, 60 ватт. В общем, с проводом питания все понятно. Давайте перейдем к самому видеорегистратору. Вот так вот он выглядит. На лицевой стороне э, мы видим, соответственно, объектив линза на которой защитная пленка это вот просто бутафория здесь нету ничего это просто какая-то пластиковая заглушка или что-то в этом роде написано 360 full band scanning про что здесь имеется в виду тоже непонятно формат full hd здесь указано кнопки управления включения меню запись на лицевой стороне у нас располагается LCD-дисплей с диагональю 2,7 дюйма. Также здесь написано RDR. На нижней части видеорегистратора у нас располагается отверстие микрофона и, соответственно, отверстие для охлаждения самого видеорегистратора. На боковой части, опять же, мы видим кнопки управления. На верхней части разъем под флеш-карту. Также под крепление также разъем micro usb для подключения компьютера ну и соответственно гнездо для подключения питания и так да, так как здесь два разъема один под micro usb другой под провод питания то соответственно мы через micro usb разъем можем подключиться к компьютеру а также сюда подать также питание если вы не хотите вести тот провод который идет в комплекте у меня уже есть провод microUSB для моего старого видеорегистратора, соответственно, если я подключаю его сюда, то а, питание также на видеорегистратор будет идти, также он будет работать. И давайте начнем с того, что угол обзора данного видеорегистратора составляет 145 градусов. Также здесь установлена матрица LinkedIn 720p. Максимальное разрешение, которое может снимать данный видеорегистратор, естественно, 720p. Это у нас разрешение 1280 на 720 Больше по техническим характеристикам особо говорить нечего. Давайте включим и посмотрим уже на интерфейс данного видеорегистратора. Включаем наш видеорегистратор. Видим надпись RDVR приветственную окно о том, что не вставили SD-карту. Ну, в принципе, для ознакомления с настройками данного устройства она нам в целом и не нужна. Итак, что мы видим? Видим дату, время в левой верхней части. Отображение, идет ли запись или нет. В правой верхней части отображение, вставленная ли флеш-карта. В данном случае нет, она показывает нас серым. Также... Отображение микрофона, то есть сейчас запись на микрофон не ведется. В настройках, естественно, все это можно включить или выключить. И также индикация заряда батареи. Я сейчас видеорегистратор закреплю на стекле для того, чтобы было удобно, соответственно, полазить по меню, посмотреть, какие есть настройки. Итак, мы видим две вкладки. Настройки видеозаписи И также общие настройки Первый это у нас выбор разрешения Давайте посмотрим Смотрите, здесь есть выбор из нескольких вариантов 720 Это у нас 1280 на 720 WVG Разрешение такое нестандартное 848 на 480 Вряд ли им кто-то пользуется Также VG 640 на 480 Ну и смотрите, здесь есть а, также Несколько разрешений, которые данный видеорегистратор не поддерживает Как заявляет продавец, что ПО у них одно на всю линейку видеорегистраторов Соответственно, если мы выберем э, разрешение выше, которое э, максимально возможно для данного видеорегистратора То за запись вестись уже не будет Это я уже, соответственно, все проверял Переходим к циклу записи э, Варианты Одна минута, две минуты, три минуты и пять минут. Соответственно, можно вообще выключить. Окей, с этим понятно. Далее настройки экспозиции. Я думаю, что это вряд ли кому-то интересно. Датчик движения, но это э, имеется в виду, что датчик удара. G-сенсор, друзья. То есть мы его можем либо включить, либо выключить. Переходим дальше. Звукозапись. То есть это настройка для включения микрофона. То есть мы его можем либо включить, либо выключить. Ну и последняя настройка. Это у нас дата. Дату мы можем как отображать на видео, так и не отображать. То есть функция включить-выключить. С этим тоже все понятно. Переходим на вторую вкладку. Это у нас общие настройки. Здесь мы можем настроить дату и время. Автовыключение экрана. Я особо не люблю, когда у меня экран постоянно горит. Мы можем настроить через минуту, либо через три минуты. У нас экран погаснет, будет просто черный экран, либо он будет всегда включен. Следующая настройка – это звук клавиш. Я особо не люблю э, пользоваться этой функцией, не люблю лишнее пиканье э, при нажатии на кнопки. Поэтому здесь также можем включить, либо выключить. Далее язык можем выбрать. Давайте посмотрим, какие языки у нас есть. Русский, английский. Понятно, больше языков у нас никаких нету. Далее. Подсветка экрана. Здесь имеется в виду герцовка. Можем вы выбрать 60, либо заводские настройки. Особо тоже выбора здесь нету. Форматирование. А, форматирование нашей флеш-карты. И, соответственно, настройки по умолчанию. Это сброс на заводские настройки. Следующая настройка версии. Здесь мы можем выбрать определенный профиль с определенными настройками, либо настроить их под себя. Вообще, мне кажется, это больше относится к видеорегистратору, опять же, у которого есть встроенный GPS, и который определяет камеры и там знаки. В данном видеорегистраторе этого нет, то, скорее всего, эта функция просто здесь не работает. И последнее. Написано выключение, но, друзья, когда мы... Включаем, то мы видим э, версию по соответственно перевод здесь немного такой корявенький видимо Переведено с китайского, скорее всего И да, друзья, забыл сказать еще один момент Так как это бюджетная модель Естественно, здесь нет никакого беспроводного подключения По типу там Bluetooth, либо Wi-Fi Для того, чтобы просматривать снятые видеоролики на данный видеорегистратор Мы можем вытащить флеш-карту И с помощью переходника подключить к компьютеру и посмотреть Либо мы можем посмотреть видеоролики в самом видеорегистраторе Нажимаем на центральную кнопку Переходим в режим просмотра Нажимаем ОК. Соответственно, мы можем посмотреть видеоролик и при необходимости либо его удалить, либо оставить потом для того, чтобы перенести уже на компьютер. В общем, мы с вами посмотрели все настройки, которые есть в данном видеорегистраторе. Ну а теперь давайте перейдем к примерам дневной и ночной съемки. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. В целом, я считаю, что видеорегистратор получился довольно-таки неплохой, тем более за свои деньги. Пример дневной и ночной съемки вы видели сами. Днем, естественно, качество вполне себе адекватное, номера можно разглядеть, но с ночной съемкой, естественно, не все так гладко. Тем более, не каждый видеорегистратор в такой ценовой категории выдает нам качественную картинку при ночной съемке. Я даже сталкивался с тем, что более дорогие модели видеорегистраторов не могут нам предоставить хорошее качество ночной съемки. Ну а покупатель нет видеорегистратора решать вам. Все ссылки на него я оставлю в описании под видео. А на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте подписаться на канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогу, друзья. Всем пока.